Всем привет! Это видео называется «Шиномонтаж жопу себе на Маш Так грубо, не в моем стиле, но это как бы ответ тем хейтерам, которые кучу комментариев оставили под некоторыми моими видео о шиномонтаже. Я не профессионал, но как бы глупости не советую. Что не умею, то не говорю. Смотрите, вот это ну, классическая штука. Называется у многих так в кавычках «мыло» паста. Я всем говорю, что мажьте вот как бы здесь, изнутри, и переворачивайте колесо, также промазываете здесь и здесь. Ну, хейтеры и всякие там дебил... Бля, извините, не хотел обидеть дебилов. Ну, не, не очень умные люди. Говорят, нафиг надо, это лишняя трата времени. Такой же у меня и помощник, любитель. Его научили на настоящей шиномонтажке профессионалы. Он там где-то в Уфе работал у нас пару годиков смотрите он не мажет это не его косяк но он делает такие же косяки за что и получает люлей смотрите он никогда не... не мажешь появляются вот такие задиры закоцы обод покрышки не скользит по станку а закусывается и надрывается вот закус вот закус короче Косячат, товарищи, из-за того, что лень просто намазать. Так что всем тем, кто мне там говорил, жопу себе намажь, хочу сказать, косячьте дальше, не слушайте меня. Всем спасибо, всем пока.